Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, вы попали на канал Окигай И сегодня мы с вами проведем торговую сессию в реальном времени Давненько у нас на канале ее не было Сегодня мы с вами вместе посидим, проанализируем валютные пары и проведем живую торговлю Важное предупреждение За 2-3 недели до и после нового года рекомендуется не торговать Возможно, это моя последняя торговая сессия в этом году Рынок крайне нестабильный и опасный во время торговли сейчас я буду максимально осторожным, максимально собранным и максимально внимательным. И также я постараюсь мыслить не совсем стандартно. Окей, давайте начнем, давайте попробуем. Рисковать я сильно особо не буду, возможно даже буду использовать перекрытие, посмотрим по ситуации. А насколько я вижу, цену... Уверенно тянут в одну сторону практически на всех валютных парах. Этим можно воспользоваться. Итак, валютная пара евро-британский фунт. Можно зайти на повышение по тренду. Давайте откроем часовой таймфрейм. А что мы видим? Идти еще есть куда. То есть место для движения цены еще есть. Можно зайти на 15 минут по тренду. Давайте подберем сумму сделки 1500 рублей. Заходим вверх. Смотрите, опять же, в данной ситуации при таком опасном рынке я стараюсь мыслить нестандартно. То есть обычные стратегии, обычные закономерности, которые работают всегда, они навряд ли будут сейчас работать. Здесь, казалось бы, лучше отработать коррекцию. Но я помню, как ведет себя рынок в Новый год перед новым годом поэтому я знаю что он долгое время любит идти в одну сторону даже если казалось бы вот сейчас будет тот самый отскок та самая коррекция нет он продолжает идти по тренду плюс ко всему здесь возникла достаточно хорошая формация возник пин бар возможный разворот но после пин бара Возникло уверенное свеча на повышение По сути здесь есть локальный уровень сопротивления На пробитие которого мы с вами и зашли И данный паттерн указывает как раз таки на пробитие Плюс ко всему я посмотрел часовой таймфрейм На наличие сильных областей сопротивления Область конечно здесь имеется, но она достаточно обширная а вероятнее всего цена пойдет вверх до этого максимума Примерно вот до этих точек Поэтому мы зашли по тренду, по потенциалу движения цены. Ровно на одну 15-минутную свечу. Из-за вот этого вот паттерна. Итак, ждем завершения сделки. Пробитие локального уровня сопротивления мы с вами словили. Вот у нас здесь был локальный уровень. И он успешно пробился. Давайте с вами ждать завершение сделки. Итак, друзья, остается 10 секунд. Ловим с вами сильное уверенное движение в нашу сторону, пробитие уровня сопротивления, и сделка заходит в плюс. Давайте с вами искать ситуации дальше. Смотрите, друзья, валютные пары на доллар-доллар. Здесь есть очень сильные намеки на коррекцию. И давайте зайдем буквально на 10 минут. На повышение. Смотрите, что здесь у нас имеется. Было у нас уверенное трендовое движение вниз. Далее образовались свечи. Слева у нас с огромной тенью снизу. И справа пин-бар. То есть, есть сильные намеки на разворот. Но напоминаю про движение цены в одну сторону. То есть коррекция, вероятнее, все будет слабенькая. Поэтому я зашел на небольшое время экспирации всего лишь на 10 минут. Есть вероятность здесь поймать коррекцию на повышение после импульса вниз. Давайте откроем часовой тайфрейм. Здесь у нас находится сильная область поддержки. И если цена даже продолжит движение вниз, то вероятнее всего здесь будет у нас консолидация. В этом месте. Из-за сильных областей поддержки. То есть трудно цене будет вот такое вот преодолеть. И нас ждет либо коррекция, либо консолидация. В любом случае, вероятность движения вверх здесь больше. Судя по факторам, которые я увидел. Сейчас мы либо слоим коррекцию, небольшую на повышение, либо цена останется стоять на одном месте, и мы получим минус. Посмотрим, что из этого получится. Давайте с вами ждать. Итак, друзья, остается 10 секунд. Словили с вами небольшую коррекцию, как и предполагалось. И сделка у нас заходит в плюс. По времени экспирации, насколько вы заметили, я зашел до конца этой 15-минутной свечи. Вот она закрылась, открылась новая Итак, друзья, две сделки я сделал После этого я обычно заканчиваю торговать Но поскольку торговли давно не было Я снижу сумму сделки и буду торговать до первого минуса Давайте с вами продолжать искать ситуацию А Валютная пара, австралийский доллар, канадский доллар Что у нас здесь имеется? Было пробитие локального уровня поддержки Вот оно Локальный уровень находится вот здесь вот Сейчас у нас происходит коррекция Обратите внимание на зеленые свечи Они достаточно неуверенные И по размеру небольшие То есть преобладают здесь у нас продавцы Особенно это видно вот по этой свече И можно зайти на ретест пробитого уровня на понижение Давайте зайдем здесь на 12 минут на понижение Заходим на ретест пробитого уровня Конечно, стоило бы подождать каких-то свечных формаций Которые бы указывали на этом уровне вниз Но я решил в качестве подтверждения Использовать эти неуверенные свечи То есть сравнение Свечей на понижение И свечей на повышение Здесь две уверенных сильных свечи вниз Здесь множество неуверенных Зеленых свечей вверх Я думаю, вы поняли мою логику И давайте с вами ждать Чем же закончится эта сделка Итак, друзья, остается 10 секунд и сделка у нас заходит в минус. Зашел здесь до конца часа, планировал поймать импульс, но импульса не произошло. Нужного импульса не произошло. Итак, у нас сегодня за эту торговую сессию получилось заработать около 2000 рублей, этому я однозначно рад. И будем закругляться. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Я буду рад поддержке в комментариях, если вам нравится подобный формат видео с торговлей. Еще раз напоминаю, что за 2-3 недели до и после нового года рекомендуется не торговать. То есть а после уже праздников можно будет торговать либо 11 начинать, либо 18 января. Лучше, конечно же, 18. -го. Это совет на основе моего опыта, но, ну, естественно, у всех стратегии разные, возможно,